Привет! С вами как раз Артем. Сегодня предлагайте мне ошибки. Ссылка в описании. Если прошли опрос напишите нам в комментарии.